Носителями идей всегда являются люди. Другое дело, что они воздействуют на вас не напрямую, а опосредованно. Например, тот же самый телевизор. Вот идет рекламный ролик. Давайте у себя гипотетически ситуацию такую. Выходит на экран дядя в галстуке, морда заевшаяся такая, сразу видно большой начальник. Идет. Хороший человек, кушает славно. И говорит, значит так, люди, я, вот лично я, директор майонезного завода или его учредитель. Вот я вам так хочу сказать, я в этот майонез чего только не кладу. Но вам это знать не надо, чего я туда кладу. Да. Я и так вас считаю тупыми существами, которые, которым все равно, чего в рот тащить, потому что вы как дети. Значит, я особо денег в рекламу вкладывать не хочу, поэтому я вам так скажу. Значит, все покупаем мой майонез и все. Вы купите этот майонез с такой подачей? <смех> а почему? Потому что подача на следующий день может быть совершенно другая. Лужайка зеленая, да? пикник. Семья обедает, завтракает, потребляет пищу, воодушевленно намазывая этот же самый майонез, который, который вам вчера абсолютно честно все рассказал директор завода, она намазывает его на свои колбасы, на свои, на свои сыры, на свои булки, довольно причмокивая, любит друг друга. Вы купите этот мальчик? Да. Вот смотрите, вопрос в доверии. Вас не оскорбили во втором случае. Вам показали самую главную ценность, которая есть у человека в основном, семейная ценность. И продемонстрировали, что есть прямая связка реализация семейной ценности и потребление этого самого майонеза. Фактически вы делаете то же самое действие. Вы идете и покупаете этот майонез, особенно тогда, когда у вас не очень что-то хорошо дома, например. Да? Или произошел какой-то конфликт, и вам хочется себя успокоить. И тогда ваше подсознание желает, чтобы успокоилось. оно пошлет вот сюда вот на уровень ментального тела запрос дай мне пожалуйста информацию а о мне плохо, мне нужно что-то с собой сделать потому что я, у меня там все бурлит у меня там все кипит понимаешь а мне нельзя кипеть говорит подсознание я болеть буду у меня функция такая мне кипеть нельзя дай мне сделай со мной что-нибудь ментал быстро ищет и на поверхности что он увидит о подходит минус так значит быстро сейчас в магазин Быстро покупаешь этот майонез, сколько там, неважно, покупаешь, ешь его и будете счастье. Логики никакой, просто на ментальном теле есть этот проект. При этом, при всем, если бы была только первая картинка с мордоворотом, директором завода с его этой подачей, ментальное тело никогда бы в жизни не дало бы такой инструмент. Это говорит о том, что. Ментальное, ментальное тело всегда будет вытаскивать на поверхность ту информацию, которая связана с тем, к чему вы доверяете, а доверяете вы тому, что имеет отношение к вашим ценностям. Если семья для вас ценность, то картинка рекламы с телевизора, связанная с семьей, сработает лучше, чем длинноногая девочка, лежащая на капоте автомобиля. Но при этом, при всем, если для мужчины того же, для длинноногая девочка на капоте автомобиля превышает ценность семьи, то, скорее всего, он поддаться на ту рекламу, которая показывает ему эта девочка. Ценности и убеждения на уровне будхиального тела являются основными кнопками, основными крючками, почему на ментальном теле возникает та или иная информация.